Я приветствую тебя на своем канале Тараторка. Мой кот тоже тебя приветствует. А, давайте посмотрим такую животрепещую тему. А, зачем гадают на тебя, да? Ага, Четка пентакль уже вышла. Зачем, зачем? Из -за интереса. Ну понятно, что из интереса. Давайте посмотрим, зачем гадаешь на меня вот так вот. Заодно и узнаете, кто будет четыре позиции. Тайм-коды будут указаны в описании. Обязательно подписывайтесь на канал, комментируйте и предлагайте свои темы для раскладов. А мы начинаем. Так, подлин немножко свой хост длинный, широкий. Так, первый вариант. Зачем гадаешь, наверное? На меня, это смысл не на меня, а на тебя, на смотрящего мой канал, открывшего этот расклад. Так, первый вариант. Третий. Я ничего не могу с поделать. Я его и водичкой брызгала, чтобы он не, не лазил тут по стол. Ну, бесполезно, вот он. Ему везде надо в центре событий быть. Так, ладно. Надеюсь, это вам не помешало и не помешает выбрать вариант. Так. Как же его подвинуть немножко? Вот так вот, Ой-ой-ой, ага. сколько спеси. Так, тут будут летать волосы, я надеюсь, вам это не будет особо а, врезаться в глаза, да? Убирайте свой вариант. Лапу немножко вот в сторону да, подвину. Вы убирайте можете хоть, не знаю, на нескольких людей выбрать ну тут такое скорее вы себя в этой карте выбираете да, и мы уже смотрим кто, зачем гадает на вас, да выбрали, да ну все, давайте начинать в сторону придется убрать, потому что тут кое-кто хвостиком своим все заслонять будет вот и перемешать мне карты так, первый вариант. Я вас приветствую. Так, зачем гадаешь на смотрящего? Зачем гадаешь на смотрящего? Ну Какие-то вести ему о вас интересно узнать. Возможно, именно конкретно связаны с каким-то конфликтом где вы были участником. Ну вот, короче, какая-то история связана с вами. Ему интересно знать развязочку этой истории. Так. Зачем это, что смотрящего? Я молчу, но это не значит, что мне нечего сказать. Я просто смотрю весь расклад. Потом уже буду вам озвучивать свои заключения. А, смотрите. Тут вышел какой-то ваш недоброжелатель, который в свое время, ну, которого вы обличили, соответственно, и который в свое время был хож ваш дом, да? Этот человек просто-напросто завидовал вам, вашему достатку тому, что у вас а, дом полная чаша, тому, что а, вам, как ему кажется, все легко достается, по мановению, да, палочки какой-то ваши выручалочки. Ему хотелось бы узнать ваши секреты и добро это себе, как бы, да, присвоить. Незаконным способом, да? Ну, а каким, чтобы было а, Тихо, мирно и как бы И не прикопаться, чтобы к этому человеку Ну, очевидно же Человек таскал вам какие-то Подарочки То есть подклады какие-то явно были Ну, короче, была какая-то работа проведена, да? Вот Определенного характера, сами понимаете, да? Вот Есть такое ощущение, что человек пытался, знаете, вашу жизнь э -э, с ног на голову поменять. То есть себя и свою жизнь, и вашу жизнь, понимаете? Человек пытался э -э, подмену вот этого произвести, чтобы вот э -э, высшие силы, да, вот удача, судьба, оно все как бы, ваши вот эти вот благоприятные какие-то предстоящие, да, вот удачи в делах и все остальное, оно как бы к нему ушло. Соответственно, к вам лилось его говно, его помоя, да. Ну, потому что за неимением другого, как бы, да, чем богато, как говорится. А, ну, вы как-то знаете, тоже себя на улице не нашли, что называется. Ну, раз, да, два, три, четыре. Ну, какое-то время, конечно, вы сидели, тормозили. Но в какой-то момент вы осознали, что что-то реально не так. То есть вы нутром чувствуете, что происходит какая-то несправедливость в вашу сторону. То есть вы прикладываете еще в 10 раз там, усилий, да, но результата никакого. Как бы раз за разом вот этот провал, который вы получали по итогу, да, а другой человек внезапно, нежданно-негаданно, Какие-то плюшки получают тоже, не, что не свойственно ему, и что как бы по идее у вас должно происходить, соответственно, вот это все стало вас настораживать. И раз за разом, как бы да, попадая в лужу, вы стали как-то подозрительнее относиться к этому человеку, да, к этому доброжелателю. И все это вылилось к тому, что вы просто пришли и.. Ну, не прямо сразу, да, но отрезали от себя этого человека, по оградили, защи защитились, защитили себя свое пространство от ä, вот этих вот нападений. И человек просто недоумевает бьет слезы, не понимает, как так. Все же было так гладко, все было шикарно, почему, что пошло не так, то есть, понимаете. У человека до сих пор нету какого-то однозначного ответа на все это. Он думает, что это не совсем вы, да, разобрались с ситуацией, да, а скорее либо его высшие силы наказали, то есть или какой-то срок действия истек, я не знаю, у того подклада, я не знаю, вот, вот этих вот манипуляций, которые человек проводил, да. То есть срок действия истек. И, соответственно, пошла отдача, короче говоря, Сейчас я извиняюсь, мне опять вот кошки туда-сюда хотят зайти, да выйти резко. Вот. Я надеюсь, суть вы уловили. Если это вам отвлекается, мы остаемся и слушаем дальше. Вот этот человек. Вот этот человек, он, кстати, старше вас. Возможно, родственник, кстати говоря. То есть, возможно, именно по крови то родственника вам. Либо у некоторых женщин, но ну, тоже старше. То есть, это оп определенное вот, именно сходство в том, что этот человек старше вас. А, может, по иерархии быть, или же... Ну, тупо возраст, короче говоря, имеет значение тут. Давай посмотрим. Зачем? Гадаешь на него, на смотрящего на меня, не меня, этот расклад, чем гадаешь? А, про, произведена была работа, работа по э, возобновлению, да, собственно, вот этих вот, как это сказать? Возобновлению кражи ваших, даров ваших, удачи ваших. Э то, что, короче, вам принадлежит и предназначено вот это, опять была проведена работа на расстоянии, не, как сказать, неоднократно, систематически. То есть человек уже поменял подход, понимает, что он уже не работает, его старый метод, и он пытается понять, пошла ли работа, в принципе, в ну, запуск, скажем так, да когда ждать результата. Сейчас он ждет и Новости, скажем так, о вас, которые бы ему послужили каким-то знаком, понимаете? Перед тем, вот человек, какие-то, знаете, он грандиозные себе мечты выстрелил за счет вас, когда он сможет выехать, да, и вот он за ваш счет, за ваши из-за ваших ресурсов, он вот может эти мечты свои реализовать, хотелочки, понимаете, и вот он сделал работу, да, он, вот он уже, кстати, вот если вначале он обращаться мог кому-то, да, более сведущему в этом вопросе человеку, да, за, может быть, Деньги или другие блага, я не знаю, может, душу там, я не знаю, дьявол продал там, но там не прочитал, короче, вот этот маленький шрифт, да, потом оказал срок действия и кончился, плюс вы вмешались в этот вопрос, начали как бы разбираться в нем стали защищаться, соответственно, это еще быстрее как бы запустило прогресс регрессии э, этого колдовства, и получается, что сейчас он пытается как-то... Э, по старой памяти, да, с, с, с э, некими, ну, не знаю, вычитанными, вычитанными в интернете, в, э, услышавшим где-то методами, вот эти, да, э, все вот это, вот, знаете, скомпоновать, как, как это называется? но ну, куста, кустарным вот этим способом своим, да, что называется, Пытается что-то, короче, с вас опять поиметь. То есть ну, вот, натянуть вот тот канат, который давно уже разорвался и даже ниток не осталось. Понятно, да? А что что ему говорят э, вот эти карты или другие вот э, мантические средства, через которые этот человек пытается, да, на вас пытать. Что ему эти вещи говорят? Они его путают тут однозначно. С одной стороны, ничего нового, да, то есть все по-старому в плане взаимоотношений ваших в семье, да. Это получается, что по факту ему большую часть вообще не рассказывают, информация не приходит, потому что это информация устаревшая. В плане именно положения дел в семье вашей, в личном пространстве, да, вот, я не знаю, с мужем, с детьми, там, а, с отцом, с матерью и так далее, да, с братьями сестрами, именно близким кругом вашим, потому что он в него не ходит да, вот у него вот устаревшая информация, а, как будто там стагнация в этих отношениях ваших, да, что у вас ничего не происходит, ничего не меняется, вот вы как жили, я не знаю, Условно говоря, да, без, без, без обиняков сейчас просто, к слову говорю, там, с Васей со своим спите или там с Ани с, с Лены, да, и вот, и живете, условно, условно говоря, да. Но при этом тут еще карта Девятка Жезлов нам говорит о том, что у вас все просто, просто дичайшее, удручающее херо, вот что вы там, знаете, наладан чуть ли не дышать, именно у вас проблема по здоровью, да, по... Ну, я не знаю, если вы женщина там или мужчина, да, но в любом случае по половой там системе, что у вас все трындец, капец, и очень плохо, и вообще уже не лечится, и осталось вам недолго. Ну, короче, все вот об этом. А... а доволен ли он этим результатом, который получает? Ну да, да, он доволен, он думает, что он э, получает правдивую информацию, э, что у него вообще там он на коне, у него все там получится, и все его мероприятия, которые он там запланировал, да, э, Но по факту, да, вот у нас тут выходит, что у нас тут выходит повешенный по итогу, да, то есть всем ему, его ожиданиям не суждено сбыться по факту. Ну, человек еще при этом, да, находясь именно в довольном положении, но он доволен именно от того, что для него это послужило сигналом для каких-то своих, да, действий корыст. А, то есть он получил таким образом маячок, да, который на самом деле не является таковым, да. А, недоволен он именно тем, что вы недостаточно херово живете, там, ну, да, как бы. Что вы там не умерли, там, и червей не кормите. То есть тут какая-то такая уже ненависть к вам на уровне, знаете, ну, как объяснить. То есть он уже, понимаете, не хочет даже осознавать, он вернее, ему неприятно вот это осознание, что вы живете, ходите по одной земле, дышите воздухом одним и тем же, хоть под одним небом просто, понимаете, вот в чем суть. Человек считает, что вы должны просто, ну, реально, ну, как-то не знаю, не то что выживать, а уже кормить реально там червей и разлагаться, и все остальное. То есть такой какая-то ненависть уже, наверное, на генетическом уровне это, конечно, громко сказано, но у меня поняли, да. То есть у него кровь закипает от осознания того, что ну, вы реально есть, и вы существуете, и живете. Вот. Даже, даже не, не в том Дело, что вы там хорошо живете А даже просто Если вы живете, понимаете Настолько вот он, он пролетел, видимо да, За его вот эти действия Но при этом он не раскаивается Он еще больше хочет И не готов идти дальше И еще считает, что ему должно Короче, странный человек При том, что вы как бы Родственниками являетесь Ну, в частности именно в большем процентном соотношении. Вот. Ну, все на этом первый вариант. Надеюсь, я вам интересно что-то рассказала. Интересно, кстати, а чем у него вот эта тема кончится с его вот этими непонятными ритуалами? Да? Давайте, да нет давайте глянем, мне вот прям самой интересно. Давайте посмотрим, чем кончится. Вот для, для этого человека вот эта вся проделанная им работа. Мне прям интересно. Колода, кстати, располагает этому. Ну, это просто приведет к тому, что... Ну, вот смотрите, если вот это вот это была женщина, да, которая это все поворотила, да, то все придет к тому, что ну, вот тут, может быть, она это делает для того, чтобы быть популярной среди мужчин. Если вы мужчины смотрите, да, там, не знаю, вернее, на мужчину смотрите, вот, на врага мужчин, то тут получается, что для того, чтобы быть популярным у женщин, соответственно, да. Ну, суть в том, что, как бы, как только это все. Как, как объяснить... Как только... Как объяснить... Ё-моё... Короче... Как смогу, так попробую... Короче... Этому человеку будет казаться, что он вот сделал работу, да, карты ему сказали, ну, мантика любая, да, нам сказала, что все, братюня, иди добивайся своих целей. Вот первое, о чем он будет делать, это пытаться а, найти себе таким образом какое-то а, любовное увлечение, не знаю, то есть как-то, может быть, приворожить кого-то к себе, то есть расположить, попытаться расположить по, при помощи, да, вот этой вот. Типа, типа, удавшегося ритуала, да, то есть перекачки вот этих ресурсов, да, когда раньше он там подми подмигивал этот человек к нему там штабелями, там, я не знаю, мужчины или женщина, там, неважно уже, да, бежали, то тут он, получается, как бы с таким же ожиданием будет подкатывать кому-то, да, пытаться флиртовать, но будет просто, ну, мягко говоря, послан, или, ну, причем, может быть так, что очень в агрессивной форме, да, то есть человек будет настолько не... Или попытаться просто массой, как бы, какой... каким-то количеством людей манипулировать, да, когда вот при... при том, что раньше у него получалось там какую-нибудь херню сказать, и люди ему верили, да, то сейчас его просто жестко наста... наставят... поставят на место. То есть все вот эти вот, понимаете, плюшки, которые он получал при... при... В прошлом, да, пользуясь вашими энергиями. Сейчас, как бы, да, на него вот это все, весь шквал, как бы, да, реакции пойдет моментально. И человек просто, мало того, что он, как бы, ну, без денег останется, а без, ну, реально без денег, без гроша в кармане. Это ударит по его здоровью, по, по психике. И в итоге он вернется еще ниже уро, к уровню тому, с которого начинал вообще когда-то еще задолго до... До всей этой истории с вами, понимаете. Еще вот еще ниже туда, в Плинтус, когда вообще в нищете там какой-то. Ну, каждый период, каждый человек какой-то определенный период, да, ну, может быть, не купается, да, в... в реке с помоями, да, ну, вы поняли, что я метафорами изъясняюсь. Вот где, ну, когда ты ниже плинтуса какого-то своего определенного, каждому свой, понятное дело, каждый окунается хотя бы там, не знаю, какой-то частью тела, да. Вот этот человек там с головой побывал. И вот он с головой туда попадет, да. Ну, другие люди, да, более адекватные, более, скажем так, здравомыслящие, ну, там максимум могут по щиколотку в, в этом всем, как бы, да, измазаться и пойти дальше. А вот этот человек, он в свое время прям с головой и там и с вытянутой рукой на таком уровне там плавал, да, то есть он выплыл за счет вас, а получается э, ну, то есть, вернее, не, э, как сказать, выплыл, он пытался выплывать, там, может быть, не знаю, по шею попробовал, да, Ему стало в падлу, короче, и он решил по-легкому через вас, да, вот так вот взять и взлететь сразу нахрен. Как лягушка из колодца выпрыгнула, да. Вот. И тут такая же тема. Но его прокинут именно лицо в говнище, с которого он как бы пытался вылезти. Все, на этом пока все. Можно о перспективах его долго, как бы, да, я как бы разглагольствовать. Но мы перейдем ко второму варианту. Давайте ко второму варианту. Второй вариант. Я вас приветствую. Зачем на вас задает? Да, Второй вариант. Зачем на вас а да, это робит. У пив автора, да. Тык-тык-тык. А вы в курсе, что на некоторых из вас вообще приворот делали? Ну так вот, теперь вы в курсе. Приворот был такой, не совсем обычный сделан, то есть тут скорее не совсем, чтобы именно вы полюбили, а именно, знаете, выделить, возможно, себя, вот этого человека, да, в ваших глазах, среди других. То есть даже несмотря на то, что он реально с изъянами, на которые вы обращаете внимание, на которые, которые являются вот эти признаки, звоночком для того, чтобы, ну, слать таких нахер, то вот именно вот этот приворот, да, или что-то похожее на приворот, было сделано для того, чтобы вот запустить вот эту начальную стадию отношений, да, с возможностью потом как-то открыться вам, да, чтобы вы прям, знаете, полюбили этого человека и остались с ним, там, не знаю, или он мог там находиться с вами отношениями и пользоваться. А, в общем, короче, какая-то такая мутная тема. Короче, приворот этот был сделан неумело. Он был сделан, а, знаете, на коленках, короче. Он, скорее всего, человек сам делал, то есть, да, где-то, может, куть, а, статейку прочитала, все. И типа, ща я все сделаю. У меня будет все чики-брики, короче. Вот что-то вот у меня даже, видите, немножко интонация даже поменялась. А, так. Так, так, так, сейчас этот человек вообще вне зоны доступа находится, и ему просто важно знать, что вы, где вы и как вы, то есть этот человек сделал все это сперва, знаете, может быть чисто побаловаться, возможно, да. То есть не с таким прям уклоном, чтобы прям влюбить и вас именно таким способом и привязать к себе, чтобы вы там сохли по нему и не знали, там на стенку блин, лезли, кричали, там спать не могли, без вот этих, как историй, но как-то, как-то вот, чтобы именно вы, вы именно, знаете, обратили на него внимание, видимо, потому что какая-то была неуверенность, да, у этого человека в том в смысле, что вы вообще таким, как он, заинтересуетесь. Кстати, возможно, возможно, вы этого человека давно знали, да, ну, то есть у вас ваша история, если таковая была, опять же, у кого проигралась, да? Слушаем дальше. А, тут, короче была, скорее всего, односторонняя влюблённость, да, с его стороны и с ее стороны, и достаточно долгое время. И вы вообще не замечали никаких признаков с этого, как бы, какой-то привязанности к себе, да? Ну, именно романтического какого-то характера, какого-то такого любовного, да? И вам, как бы, возможно, казалось, что это хороший, типа, друг, не знаю, подруга, какой-то собеседник или там, не знаю, Человек с работы там, да, типа, общаетесь же, кайфово там, нормально, типа, без, без вот этих вот лишних ä, предрассудков, но ä, на самом деле человек, ä, человек ä, уже тогда имел еще задолго до, наверное, фактического вашего плодотворного такого, знаете, общения, он, скорее всего, уже ä, смотрел на вас как... Ä, на объект симпатии, да, потом уже еще ближе познакомился, когда то вообще все улет полный, там, э, хочу, люблю и полетели, все, вот так вот из этой серии, но понимает, что, ну, как бы, у вас, у вас в глазах ни искры, ни огня, ничего вообще. Чистая сейчас, когда... И все. Как бы, привет, привет, пока-пока, Максим. И все, понимаете? от этого человек страдал и вот это все мероприятие проводилось именно за его ресурс за ресурс вот этого вот его любви привязанности то есть это вся вся эта хреновина работала именно на нем то есть не выявлялись вот этим вот этой батарейкой, да с которого подсасывают, а этот именно человек Любовь не состоялась? Любовь не состоялась. Давно это было уже. Достаточно. Может, до нескольких лет, да. Может быть, уже до да, больше шести лет. Возможно, для некоторых так. Но от нескольких месяцев, от полгода до шести-семи шести, лет, да. Человек до сих пор не может отпустить все, это, понимаете? Вот в глубине души он до сих пор Вот это все переваривает Капец А что чё, а чё перевариваешь? Почему перевариваешь? Давай посмотрим Сразу могу сказать Что человек скорее всего Другой религиозной конфессии Причем Mm. Там очень строгие порядки То есть там вплоть до каких-то договорных браков Понимаете? То есть там, где родители договариваются О вообще судьбе детей совместно Вот этой же жизни да, Там могут даже не видеть э, Вот будущих э, супругов Вот до такого, короче э, Не знаю Как это, блин, слово? Ну, может быть, патриархальная, да, система, скорее всего, прям жесткая, конкретная, вот именно связанная с религией, с какими-то ну, традициями национальными, вот что-то с этим связано. И, скорее всего, вы к этому народу никакого отношения не имеете, вы вообще, у вас другая культура, другое... Ну, другое детство Менталитет в семье Вообще все абсолютно отличается И, как бы, в принципе, понятно, почему Он вас и не заинтересовал Как такой Объект любви, что ли вот. Очень религиозная семья, короче говоря Может быть, кстати ну ладно, не буду конкретно религии называть, Тут толку то от этого нету, как бы смысл от этого все равно не меняется, на сказанном мной. И, короче говоря, вот э, человек хотел как-то, знаете, по своему решить этот вопрос. Я не скажу, что вы прямо были его э, за злобой до такой степени, что он готов был прямо, не знаю, или она поменять как-то эти устои, но, во всяком случае, немножко от них отвлечься, э, как-то нагуляться, как-то классно провести время. Ну, возможно, да, вот как, не знаю, в сериалах э, э, с романтическим уклоном, да, принято типа идти против родителей, там пытаться, короче... Отстоять свободу выбора, да, партнера будущего, и так далее, короче. Не знаю, вот сериал Кармелита или еще там, вот эта бедная Настя, что там из серии старых. Ну, вот я сейчас, например, сериал смотрю: Мерлин. <laughs> и там вот служанка, да, была, и вот а Принц Артур, короче, тот самый, да. И вот у них любовь случилась, и все, он даже перечить отцу стал, да. Вот это вот. Короче, история про вот эту тему, все понимаете, но как бы. Суть-то в том, что вы изначально его не любили, то есть на вас какое-то воздействие шло, вот. все равно все пришло на круги своя, да, вы не остались вместе, вы, у вас прозрел, прозрели глаза, и ваши чувства оказались не любовью, а, может быть, привязанностью или какие-то, знаете, Созависимые отношения, которые, из которых вы решили выйти, да, посчитав, что ну, это все херня полная, как бы никчемная, ненужная вообще никому. И сами, возможно, даже из этих отношений ты, ну, спокойно, молча вышли. На человек это как бы болезненно переносил. Его, кстати, могли даже женить или выдать замуж, да. Под, опять же, как принято было в семье. Тем не, менее, тем не менее, человек, видите, понимаете Он до сих пор Сидит и чахнет молча Да, вот над этой всей ситуацией Именно чахнет, чувствует себя Какой-то игрушкой В своих нынешних отношениях Той бабочке, которая Не суждено уже упорхнуть там В далекие Прекрасные края, да Ему надо сидеть и жить бытовую вот этой жизнью, навязанной вот этими устоями их, вот, принятыми в семье и так далее. Семья, скорее всего, у этого человека большая. И брак был как бы договорной, но, возможно, он это, этот человек, возможно, знал, на ком женится, ну, как бы, возможно, там есть какая-то разница в возрасте. То есть он никогда особо не задумывался о том, что будет, ну, как бы жить в, в браке именно с этим человеком. Ладно, что мы о нём, всё о нем? хрен с ним, давайте, давайте уже перейдем к самому интересному. Нахрена этот человек на вас гадает, монетические какие-то вещи производит, что-то как-то пытается узнать. Видно, он не сам это делает, он кому-то, скорее всего, обращается так. Или вот так же, как мы сейчас онлайн-расклад смотрим, да? Типа обеспалива. Нахрена это он делает? А он ничего не может с собой поделать. Понимаете? Тянет, манит. Для него эта история не закончена. Понимаете? При том, что его держит. Его, уже, собственно, этого человека семья состоявшаяся его все равно тянет и манит к вам. чувство у него еще сильнее в этой разлуке, да, с вами. Прямо взорвались новые силы, да, и он себе там представлял этот человек уже просто, не знаю, ну, ну, все, что можно было и нельзя, понимаете? Вот как вот реально в сериале, вот, не знаю, в каком-то бразильском там или как Санта-Барбара, там вот этих тысячи, больше тысяч серий. То есть он уже в вот башке все прокрутил. И у него вот это, ну, сам себе напридумал, а что вот, если бы вот такая ситуация была, вот как бы она или он, он на вас, да, перекидываете, сделал, да, по-любому. То есть какая-то идеализация идет вашей персоны, да, в его эм, фантазиях, которые заставляет его каждый раз сомневаться в его нынешнем положении и пытаться. Эм, эм... как-то, знаете, себя науськивать э, на... на изменение вот этого, ну, как бы, знаете, нынешнего положения дел. Человек хочет к вам ворваться. Прям, знаете, на... Не знаю. Ну, примчаться прям вот тут, вот, вот, вот, как будто, знаете, его за шкирак что-то держит. Шки... Э, прям вот, наверное, держит его вот эти вот обязательства. От его, которая вот, вот у нее выстроились за столько времени, и они пересилили его. Но внутрянка егошня, она прямо вот через вот эту мантику, да, вот через эти гадания, она прямо ему говорит: "Все, бросай, беги волосы назад". А зачем? Чего вам карты про вас говорят? Ну, допустим, карта другая мальчик. Ну, понятно, тут же как бы все, у вас любовь, высуженная, ряженная, там, да, ну помаженная, короче, вошней. Ну или ешьняя судьба, да, вы там мужчины мечты, короче, боже, какой мужчина и все дела, да. Причем так по страсти, а потом это все в глубокое чувство. Ну, короче, вот об этом. Ой, ой, ой, Санта Барбара, башки. Ладно. А карты, карты, как сказать, карты. Давайте посмотрим. А по факту, давайте нет, давайте не на этого человека посмотрим. А на вас, он же на вас гадает. А вы как вообще об этом человеке думаете? У, -у, у. Это что, кармические отношения у вас были, что ли, или что для вас? Ну как какое-то чувство, знаете, есть у вас к этому человеку. Хм-м. Но. Это было по первости. Н не, я не совсем верно сказала. Не есть, а как бы было. То есть, да, вам до сих пор кажется, что это все было в заправду, сперва симпатии, какая-то там часть, ну, процент какой-то любви, да. Понятное дело, что вы сейчас уже выросли, повзрослели, помудрели. Вы уже понимаете, понимаете различия э влюбленности от любви, да, и симпатии вот этого всего. И сейчас вы понимаете, что да я лучше шпагу, да, сожжу, чем в этот дерьмо залез. Ну, как бы, да. Ну, ушел Васька или Манька ушла, и все, как бы, и Бог с ним, короче говоря. Никаких, знаете Поползновений в сторону этого человека У вас как бы и нету Не хотите вы с ним общения никакого Продолжать Но быть в курсе было бы неплохо Да, так, ну чисто так Чтобы потешить самолюбие Там что-то в этом духе, да Но ровно до того счета Пока вас Вас непосредственно это не коснется Физически, понимаете Вот и все да и вы и так, в принципе, все шарите. Если вам вообще надо что-то посмотреть, вы, вы знаете, как это сделать. Тут не просто люди да, зашли на расклад, которые там типа, а погадай-ка мне. Нет, вы сами вполне себе тоже можете через мантические способы узнать информацию об этом человеке. Вот. Ну... Надеюсь, я была вам полезна. Информация, конечно, забавная и интересная была. Обязательно напишите комментарий, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Спасибо вам, второй вариант, за интересную историю. Переходим ко, э, к третьему варианту. Третий вариант, я вас приветствую. Кто за вами подглядывает? через мантические средства. Кто... Самое главное, зачем на вас гадает? Зачем гадаешь на этот вариант? Нахрена? Что тебе надо? Ну, карта сама попросит. А Какой-то человек из недалекого прошлого ждет каких-то результатов, какие-то новости, результаты ему нужны. А почему связано с вами? Что ему от вас надо было? Какие результаты? А? Что, опять какая-то магическая война, что ли? Не думаю. А, может быть не совсем магическое, сколько м -м, такая неприязнь какая-то по факту. Возможно тут история про бывших, да. С, э бывших супругов, даже я бы так сказала, да, а, и человеку интересно именно какой-то финансовый вопрос, да, то есть любовь уже на второй план отошла явно, какая-то именно вражда на нынешнее время у вас. Ну да, законченное отношение с этим человеком. Скорее всего, вы разводитесь, находитесь в процессе развода. Может быть, и не один месяц. И у вас происходит какая-то делюшка имущества, да, совместно нажитого. А что ему не нравится, например, сейчас? Что он сейчас хочет догадать на вас? Ну, он понимает, что ему, как бы, да, в процентном соотношении вот этот вот процесс, да, не в его пользу пойдет. Очень большая, большой вот этот процент вот, да, того, что, вероятности того, что он там, как бы, с голой жопой останется, по, по факту. Или его обяжут делать то, что он прям категорически просто, вот не хочет, вот прямо вот, знаете... Прям выворачивает его от, этого, от этих обязательств, которые, скорее всего, э -э станут его обыденностью, да? А почему? Не знаю, почему. Ну вот он вас предал, скорее всего, была измена, да, вот как раз-таки может вот по этому пажу Пентакли. Вы как, как бы могли даже и не подозревать об этом? И любили его. Да, вы его любили. Для, для вас это прям реально настоящее предательство. Было прям насера, на, на Насрали в душу. Что-то вообще прям печально. Ну, смотрите, если вам это откликается, слушаем дальше. Если нет, выбирайте другой вариант, хорошо? Мы сейчас в чем сырбор как бы разбираем, поэтому. Ну да, ножом по сердцу сидела. Измена была. Почему человек вообще не воспринимает это как измену, скорее, да. Интересный сексуально, возможно, опыт для некоторых, да. Для других это типа да чё ты паришься, во все браки такие из этой серии, да, типа у меня в семье там, блин, изменял там или мать. Ну, короче, какая-то человек травмированная психика, которую он воспринимает как норму жизни, понимаете? И он проецирует это на ваши отношения. Вы с таким положением дел не стали мириться, ну, это, в принципе, нормальная реакция, я считаю. И он, как бы, вцепился не в ваши отношения, а вот в... В имущество, понимаете, В чем херня? Почему мне интересно, блять? Ну понятно, копейка рубль бережет, а почему отношениях то он так вот не ценит, не ценит все это? А -а -а -а -а. Ну такой импульсивненький человек, да? Он, кстати, может. Да как-то, знаете, вы к этому относились э, спер, стерпится слюбиться, или там, ну, такая романтичная больше натура, а он больше такой, типа, э, экспрессивный такой, знаете, он мог вам каждую копейку считать, типа, упрекать вас часто в чем то там, в каких-то лишних тратах, хотя ни хрена они не лишние были, то есть вы как-то даже э, могли в этих отношениях, знаете, подзабить на свою внешность, внешности, как бы, знаете, ну, Зачем мне новый тональник? И так нормально. А он у вас просрочился или там, не знаю, раздавили, ну, упаковка повредилась и все там. с любимым и рай в шалаше, да, вот у вас вот такая тема, короче, может быть. Тесноте, да не в обиде. Да в обиде, да. Да вот все про вас, короче. Он же такой, блин, скряга, манипулятивный такой, знаете, ему все должны какой-то вот нарциссический образ, извращенное, короче, понятие, меры каких-то правильных вещей, то есть устоев вот этих ценностей, да, семейных. У чувака вообще понятия нету, вот реально адекватного. Но у него с крышей проблема, потому что, ну, явно у него что-то этой семьи идет. Это, кстати, может по отцовской именно линии у них там идти по мужской вернее, даже не, не, не столько сколько по отцовской, сколько по мужской линии, да? Там, может и с материнской стороны. какая-то херня у него вот на генетическом уровне, что называется. Он вас предал. Ладно, все, это все нам. Мы как бы выяснили, нам этого достаточно. Если вам это подходит, слушаем дальше. Зачем гадаешь на нашего человечка? А, понятно. А. Ну а чё, он, а... ну только что мы говорили, какой он а... человек со странными представлениями, да, семейными. А, и тут же нам карты вышли. Зачем? Ну, потому что потерявший плачет. что тут сказать? Понял, что сел на жопу э, в холодный, э, в холодный, э, не знаю, э, в холодный водопоноса, скажем так, да, меня закоротило, я прошу прощения, не бывает, я просто по -по подбирала эпитеты, да. Но понял, что ему... Трусы, никто не будет стирать носки, тоже не будет никто гладить форму, тоже он нахер никому не сдался. Та его барышня, возможно, которую он вам изменял, тоже его быстро кинула, без бабок. То есть, ну, как бы, нахер ты мне нужен, короче, тоже его быстро, скорее всего, кинули. То есть. Э, он думал, знаете, что он птица высокого полета, что он там орел среди, я не знаю, воробьев, короче, он такой прям. Самец прям из самцов, что э, не знаю, он любую захочет, и она ему прям там же отдаст. Короче, вот какой-то, знаете, альфа альфа так в себе уверенный. Ну, я бы сказала, вот пересама э, уверенный. Ну, его как бы нагнула жизнь, да, голые жопы отхерачила там крапивый. Он так сел и начал вспоминать потом начал потом всплакнул взял водочку закусил солеными покупными огурцами да вспомнил о том что а, а если бы он сейчас дома было бы было бы хорошо удобно уютно да Потому что вы ему в рот заглядывали по сути а тут такого нету и все и живет уже не так в холостяк ну, то есть пожил в дома в... в домашнем уюте и как бы знаете уже холостяцкая жизнь не особо прощает да она там он был на пафосе, да он там на амбициях э, на каких-то фантазиях о а том что у него там будет все просто какие я хочу э, когда я хочу э, сколько я хочу вот так вот да а потом он жопой реально сел как бы да э, после того, как его отхерачили крапивы, да, понял, что ему сидеть-то больно, и, и, и, и стул-то без подушечки, да, вот специально, которую вы покупали, и, без, и не в кружечке своей любимой, и не с тем количеством сахара, который он любит, и вообще никто не обхаживает, пельмени ему не валят, короче, да. Ритуза его не штопает. Ну, короче, вот вы меня поняли, да. И живет он с такими же мужиками, прохиндеями, которые тоже вот так вот э, побежали, да, за какой-то э, несбыточной мечтой, да, и все. И теперь как бы обратно их никто не зовет. Типа, ушел, ушел, все, не возвращайся. Тут такая же история. <свык> Окей, ладно. Зачем, зачем гадаешь? на него. Ну, скорее всего, на нее. Потому что у нас тут мужчина выпал. Ну, знаете, он, он прямо ждет, что его, ну, такого, знаете, кабеля верну... Ну, может быть, когда-нибудь там вы заберете обратно хотя бы, хотя бы из жалости уже. Ну, да, он уже все понял, все ошибки свои переосмыслил человек уже как бы все он уже ничего не хочет он хочет обратно домой у него даже денег на билет нет домой понимаете он может быть вообще в какой-то блин э, хрен, хрен пойми где хрен пойми с кем находиться понимаете настолько его как-то завела жизнь да странно чел ну а кто его в семью примет пошел нахер ушел, так ушел. Ну да, у вас там свои порядки, своя уже жизнь, вы уже все, сами себя э, полюбили, да, вам больше не надо любить кого-то, чтобы э, как бы утвердиться в своем каком-то праве, да, вот вы уже полюбили себя, такая, какая вы есть, вы поняли, какая вы охрененная, э, что вы себя не на улице нашли, а вот, и мужчина у вас будет намного лучше. Да и вообще не вижу здесь, на самом деле, у вас желания в брак снова попадать. Да, семья, дети, конечно, это все святое, но вы как бы отношения уже с мужчинами, да, не будете строить так, как вы это делали раньше, да, вот с этим, с бывшим вашим мужем. Мужчины нужны, типа, да, для любви, короче. А для жизни у меня есть семья. Вот так вот у вас. Все, с вами прощаюсь. Обязательно оставляйте комментарии, у кого что там проигралось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, или дизлайки. Так, четвертый вариант. Приветствую вас. Зачем? Гадаешь. На смотрящем. Какой-то... Практик вышел. Практик вы или практик тот, кто просматривает вас. вы же сами на себя смотрите что же так получается вы так качуете до да, с канала на канал посмотрим что ты скажешь сегодня мне а? или там завтра кто-то другой И вот сегодня вы на этот расклад попали ну, ладно хорошо я вас поняла Я сейчас извиняюсь, мне котику дверь открыть. Он же не может подождать. Не надо ходить туда-сюда. Куда ты? Куда ты? Ты же видишь, я тут занята немножко. <к positivo> Сядь, здесь рядом. Да, вот тут он манится. Хороший мальчик, нет, нет, все, сиди тут. Видишь, у меня тут карточки лежат. Все. Потерпи немного. Uh -huh. Ну а что вы зачем говорите? даете наверное, проверяйте свои защиты, да, свои там... Слои защиты многочисленные, пробили, не пробили там, кто может да, влияние какое-то на вас негативное имел. Ну вот так, вы же, вы так-то все про себя знаете, но вы там чисто ну, на всякий случай, типа, интересно, кто что расскажет просто, насколько, типа, прокачанные ребята там, да. Ну, куда ты, а? У вас, видимо, животные так сильно любят, что он ко мне умолит. пирожное ко мне мое пришло, и ему прям надо здесь расположиться. То У вас там целый массив, я не знаю, этих э -э защит. Ну, 360 градусов, как говорится, да? Да нет у вас ничего такого. Если вы об этом. Ну, если вы... Есть какая-то такая тема, знаете. Проверка на доверие к самому себе через, допустим, меня, да, в нынешней ситуации. Пройду или не пройду, или она, или, или тот... Тот человек, который на меня раскидывает карты. Вот об этом вещи. Можете быть уверенными. У вас с душой и разумом и вообще все чики-брики, что говорит, что называется. Ладно. Чё вам надо-то? Че пришли то Ну, подпишитесь на канал, и мы будем с вами как бы, чаще видеться. Я не против дружбы такой, да. Ну, будете иметь в виду, что есть я, мой канал, и вы можете поглядывать иногда какую-то полезную для себя информацию, да. Просто зашли в гости, да, я понимаю. Ну, что я могу сказать? Ну, у вас там полная... Э, говорю, я как раньше сказал, полный массив защит, которые постоянно обновляются, обновляются, усложняются, да? Вы всегда наготове. И у вас дохрена защитников еще больше, понимаете? Я не вижу, что здесь вы э, являетесь каким-то человеком с... Ну, практиком, вернее, с каким-то определенным эгрегором. Скорее тут... Э, у вас очень много времени, усилий, энергии тратится на саморазвитие самих себя, да, прокачки себя. То есть, да, вы уровень за уровнем проходите и получаете свои, как бы, да, плюшки, знания, усиливаете своих помощников и так далее. Какие-то вещи интересные для себя открываете, ну, а чё вы хотели? Путь таких людей, он путь одиночек, ну, мне кажется, в этом есть своя прелесть. Вам не скучно с самим собой? Да? Uh, совет, если вам нужен, да, uh, отрезайте лишние uh, вот эти старые, uh, вот от защиты, если взять, да, вот эти вот, как вот здесь изображено, да, на этой карте, какие-то uh, старые вот эти вот закостенелые, которые уже не, не функционируют, вот эти свои uh, защиты, Убирайте их, подчищайте, да, чтобы не ограничивать себя. Потому что это как знаете, если сравнивать с Землей, да, и большим количеством и с каждым годом увеличивающимся в геометрической прогрессии этих спутников. То есть есть гипотеза же такая, что. Ну сейчас уже в принципе это все к этому идет, что в каком-то году через может быть сколько-то столетий, может даже раньше, да, небо будет полностью закрыто этими спутниками. Вот ваши вот эти старые защиты, да, старые работы их надо снимать, которые вот не выполняют свою функцию, да, они просто засоряют вот ваш эфир. Поэтому ну, то есть, тупо ограничивает. Поэтому прочищайтесь, прочищайтесь. Это как бы все. Ну, и ладно, давайте расскажем, что вы там еще хотите. Меня. Ну. Ну, подписывайтесь на канал, что я могу сказать. Да, да, да. Обязательно подписывайтесь на канал, я буду стараться, да, я буду стараться. Я всегда стараюсь, да, если мне интересно. Сейчас мне интересно развивать свой канал, поэтому я буду стараться дальше. Я думаю, вам тоже интересно будет наблюдать за развитием канала. Предлагайте свои темы для раскладов. Подписаться не забудьте, да, это было очень забавно, что сюда пришли практики, которые решили посмотреть на себя, зачем, типа, ты гадаешь сам на себя, прикольно, прикольно, необычно, мне нравится, ну, ладно, что, что, что, что, мой котик пошел спать, а я прощаюсь с вами до следующего видео, всем пока-пока.